Всем привет, с вами Даник. Вы на канале Кадефан. Сегодня будем проходить игру Завиднос, 4 серия. Итак, будем проходить бала... болото цветное. Гнали. Тут, наверное, на надо... презентацию, да. О, обучение. Давайте попробуем. Ну, надо отделить. Давайте. Ой. А, -а, -а я уж понял, она такие. Надо... Как... Ну, помните, это такие... Вот, вот так сделать. Вот здесь надо будет так. Да, правильно. Ага. Так. Без проблем справились. Дальше переходим. Вот, дверь. Давайте делим их. О! Я подумал, как это сделать, когда я проходил и надо было сделать это как треугольник. Ой, как квадрат. Вот это вот это вот так. Что это и вот это. Все правильно. То же самое. То же самое, наверное. Да, то же самое. Я не удивляюсь, почему то же самое? Опа! Тут уже случается проблема. Не. Ага. Во, вот это и вот это, да, наконец-то, уже решу это. Так, да. Прошли. Там пасхалка, там где калитка. Мы не будем ее открывать, я только основной сюжет прохожу. Вот, чтобы выйти. Ой, не туда, не туда. Да. Мы двигаемся. А как туда вернуться? Потом узнаем. Так. Еще раз повторяю, я проходил эту игру недавно. Я знаю, как решать некоторые, потому что. Недавно проходила две недели назад. Но игра вышла давно. 10 месяцев назад. Походу. Блин, когда ты уже доедешь? Наконец-то. Спасибо. понятно, а что это? Как-то туда надо зайти, походу. О, мониторы! Ура! Еще задачки. Так, смотрите, ставьте на паузу, запоминайте и решайте. Блин, эта мышка достала. Так. У меня скоро микро будет, через три дня она заказал его. Кстати, я могилёв, я живу. В Беларуси живу. А, блин, я забыла, что тут надо сделать, да. Что? Калитка открывается, там тоже монетар. Вот это пасхалка, это, это что, видите, там когда то аудиозаписи будет. надо. Я основной сюжет прохожу. В плейлисте написано и указано. Основной сюжет. Так, ко мне приходили. Что это это тот самый квадрат а вот это, это самое не себя запутал реально чуваки я себя запутал вот так мне. Цвета? Ой, еще. Перевернуто, значит, так надо. Господи, я не то сделала. некоторых мамы говорят что ваши видео ну, другим людям Кто ваши видео дурные будут идиоты вы поверьте мама мама не понимают мама не понимают что это такое им, им это ну, вообще не интересно так что не вспоминается всерьез что, когда вы записываете к вам приходит мама говорит что это ерунда не понимают просто не понимают Такие же дураки, как мы, смотрим. Ватафак? Не знаю. Мама не понимают. Если вы уже... Если вы обзываете свою маму, вы вообще не понимаете, что... Мама не понимает смысла то, что она снимает. То, что там снимает. Mm -hmm. Маме... Это интересно. Маме интересует только кухню. Ну что, разговор про мамы... Ну, про... Так что мама, может сказать, закончила. Это у меня такого не было. У меня такого не было, это дурих, походу такое было. У кого такое было, пишите в комментариях. Еще примите участие в вопросе, вот это вот лазер активировать, было сложно или нет. Будем рады посмотреть ваши результаты. Скоро на канале будет конкурс. Ну, в моей с группе ВК. Ой, мой, ну, моей страничке ВК будет конкурс скоро. На одну игру, которую легко можно получить на сайтах но некоторые не знают таких сайтов и наверное не узнают только узнают по конкурсу приз будет я выберу, выберу бесплатно но некоторые не знают это, это конкурс для людей которые не знают как получить бесплатные игры и если они смотрят видео даже они не понимают как получить они даже не понимают они смотрят видео нормально не понимают там пишут матч а могут участвовать конкурса и получить этот ключ. Но некоторые такие не понимают. Некоторые не, пони... не понимают. Если кто знает, как получить, не... не пишите комментарии плохие. Это для тех, кто не знает, как получить. Ну, есть такие. Например, как наш Коновалов. У нас такую мальчику... был. Программу на Паскаль написал. Программу на Паскаль написал. Написал, он, он сделал две программы. Вообще, он ноль сделал. Вот так! Господи, я забыл что-то такое. Это помпа. Все, я вспомнил что-то такое. И мог что-то забыть. Люди, которые проходили игру, могут что-то забыть. Вот этот модуль говорит, что... А я не знаю, уже забыл. Только знаю, как проходит решение... Ну, логику не знаю. Ну, извините за это. Извините за такое. Идем мы проследовать. У нас пошелся на провод. Сейчас идем туда. Катимся на проводу. Так, она пролагала. Сюда пойдем. Лучше не бежать. <coughs> а почему это было активировано? Давайте активировано. Походу я что-то нашел. Опять у нас посыхалка, что ли? Подождите. Опять это будем решать. Надеюсь, я про мам сказал, что они не понимают. А Хотя вывод денег там каких-то, и говорят, что это фигня. Не понимают. И вы не говорите, что она плохой человек. Если вы так говорите, то вы не додумываете, у вас не докак... не докатывает в голову, что она не понимает. Мне всегда докатывает, но у меня такого не было. Так, ура! Еще что-то. Тебе нули, давайте. Они идут дв туда. Двое идут. Давайте посмотрим. Куда они ведут? Так. Так, дальше идем. А, там еще есть тут вот мы были сейчас я найду то что нужно терять и вернуться я думаю надо опять это повторить а наверное да а по-другому можно а, давайте по-другому да правильно я сделал Ждем. Господи, как долго, лучше бы быстро сделалось. Да, мы едем к фиолетовому чекпоинту. Не чекпоинт, а как там сектор, не знаю. Вот так мы можем пробежать прикольно. Давай туда. давайте туда зайдем. Вот, да. Вот, голова очередная. Еще пасхала. Да. Пасхала одна. Нет, это не пасхала, это провод. Или ты. Ну фиолетовое мы сделали, а красное где? А я понял, надо ну, да, опять? Господи, подождите, так, так, так. По синему кабелю давайте пойдем. Яхту, лодку можно там вызвать. Так. Я вам покажу карту сейчас. Тут надо вызвать. А, вот сюда еще пойдем. Смотрите. Дома на дереве, дома на дереве, на дереве можно с помощью лодки. В следующем выпуске мы поедем с лодкой. Вот карта наша. Ее можно скринить или взять модифицированную с интернета. Здесь можно указать путь. Не, мы не будем никуда ехать. О, сюда. Но ну, то мы уже здесь были. Мы сейчас кто-то есть. О! О, мы открыли эти заглушки, для... которые не давали нам пройти Так блядь. для чего это? <звучит> угу, угу. Ну как тут? Так, я попробую вот так. Чего тут? Мы пока что мы не сделаем. Нет. Нам надо найти красный сектор, как я помню. Сейчас найдем его. Я вернусь. И вот он, красный сектор. Погнали. Нужно туда. По фиолетовому можно пойти туда? Нет. Ого, по-другому рассею. Сейчас. Это мышка уже достала. Как тут чувствительность поменялась? Надо терпеть, и чувствительность нашу. Вот так, вот так О, слушай, друзья, мне нравится такая скорость. Вот. Хорошая скорость. Так... Дайте. Восстановлю запись, когда найду красный сектор. Я словил самый, мат, ебан тропкий бак. То, что я, я вылетел как-то и все. И все. Теперь я не могу зайти. Так, у меня есть сохранение там, где я здесь. Сейчас я все быстренько пройду и вернусь на красном секторе. Ждите. Я решил, я решил сюда пойти. Смотрите, вот сюда. И вот что нашел, надо решить. Господи, я не тонн взял, извините. И... Надо подождать. быстрый город в эту как там в гору дальше надо идти в фиолетовый сектор я там что сделал сейчас подождите покажу что дальше делать и так я все сюда и ввел этот вход все теперь надо туда вернуться 40 минут мучил голову очень сложно вообще эта игра самая сложная игра в мире по словам разработчикам разработчиков этой игры а почему на этом в детстве было все активировано? Я же тут не был. Он должен, наверное, активироваться. Включили. О, давайте решать. Мы любим решать. Вот этот синий вот, квадратик это что-то минусует от этих блоков. Ну, от этих квадратиков. Ну, и фигурок. Как мы активировали это? Давайте опять это перекинем, что она активируется к этому к этой штуке. Все. И она идет туда. Да. Мы уже близки к красному сектора идем туда я мучила голову 40 минут ты сейчас забыла что надо еще туда повернуть как я повернул мост ну не мост не знаю что такое. ну как мост Активировали. Мы что, комнату активировали которую мы уже идем в этот долбанный красный сектор который мы уже уже 40 минут к нему подходил так Это на основе ли лифта глубоко есть Что я не знаю. Давайте опять. Вверх. А как вверх? А как вверх? Друзья, это а опять? Что хуйня? А не болото. Ставьте лайк, если вы думаете, что не болото, а бред всякий. Намелили Подождите, сейчас расчету. решу Хуйня, нахуй. Извините, такие выражения, но... Это болото доставляет так выражаться. Я, блядь, ввел этот код и вверх поднялся. Значит, как тут, тут как можно подняться. Так... Давайте ведем. А, ну так, поднимается. Все. Я вообще вышел из этого, из этого, из этой штуки. Сейчас я решил и вам покажу как надо. Так я вернулся сюда, вот, встал и так. Уже так давайте попробуем. Блин, как сложно тут уже играть. Ну, и тут надо как-то сделать. Господи, я сам сделаю и покажу, куда я вернулась. А вы на Ютубе смотрите прохождение. Я не могу вас рассказать, как тут ебучий сектор проходить. Наконец-то я решила это, друзья. Вам остается только, если вы не знаете, смотрите YouTube. я уже не буду вам объяснять. Вам только прохождение надо посмотреть. Я здесь не буду объяснять, это очень сложно. Все, я уже устала. Ой, это головоломки уже. Идем к лазеру. А Осталось активируйте этот ключ, и лазер стренет в гору. Наконец-то смотрим. в гору, целится и попал Все в гору. Все. Всем пока, всем Даник. С вами был Даник и канал КДФан. Желаем всем успеха, всем пока-пока.